Я не могу жить в городе среди людей. Пришла в себя только, когда купила дом практически в лесу. Я слышу, вижу духов местности, в которой живу. Вижу и умерших людей, и другие сущности. Они все от меня хотят чего-то, какой-то помощи, просят. В чем моя задача по жизни? Может быть так, что в социальном плане у меня не должно быть никакой реализации? Может быть, почему нет, очень даже может быть человек приходит в этот мир не обязательно для того, чтобы как-то взаимодействовать с другими людьми. Как с напротив, есть задачи, которые связаны взаимодействии человека с миром природы, с защитой мира природы. Есть люди с определенной конфигурацией сознания, вроде то, которое сейчас описали вы. Это сознание, которое, что называется, живет на границе между мирами. Это очень тяжелая на самом деле ситуация, потому что это, так сказать, знаете, как вот управляемая шизофрения. С одной стороны ты понимаешь, что все вокруг тебя реально, а с другой стороны ты понимаешь, что это реальное только для тебя, потому что для всех остальных никакой реальности подобного рода не существует. И вот очень важно удержаться, что называется, на грани, и с людьми как бы одной частью жизни быть, да, и природу свою не забывать. Таких людей, как правило, очень мало, и если вам досталась такая судьба, то, в принципе, вы поступили очень правильно, что ушли именно в леса, ушли поближе к природе, потому что большое скопление народа, населения своими телами оно чувствительность забивает очень здорово. А ваша задача как раз не просто развивать эту чувствительность здесь, вы ее, видимо, уже развили во все предыдущие разы, а приходы сюда, а напротив реализовывать ее. Есть миры, которых надо защищать от людей, да, не столько людей от этих миров, сколько миры от людей. Мир природы требует защиты, мир леса требует защиты, духи воды, духи полей, да, любые природные духи, межевые духи, они тоже требуют защиты, они тоже требуют уважения. И всегда очень нужен человек как посредник. Который слышит их, но в то же самое время может работать и с людьми, чтобы передавать им какую рода информацию, чтобы объяснять людям, как надо поступать на чужой территории, как не надо поступать на чужой территории. И если вы все будете делать правильно, ну, в смысле реализовывать свою задачу и понимать ее, понимать ее достаточно хорошо, то поверьте, вопросы социальной реализации, как то там деньги, карьера, там, не знаю, семья, ну, вот то, что мы называем социальной реализацией, они перед вами вообще стоять не будут, потому что будет ровно то, что вам нужно, и ровно столько, сколько вам нужно. Не будет ни, ни нужды, ни страдания от одиночества, если вы будете правильно, опять же, понимать свою задачу. У всякого такого стража, да, живущего на границе между мирами, у него всегда есть не то чтобы пара, а помощник с другой стороны. Как зеркало, да, только с другой стороны. Вот. Он тоже слышит мир людей, но природно, по природе по своей не человек. Вам надо просто установить с ним контакт, и тогда это будет очень хорошая связка. Да два пограничника с двух сторон, которые помогают друг другу. Вам нужно просто нащупать эту связь с ним и установить, сделать ее достаточно плотной. Жизнь в лесу вам здорово в этом деле поможет. Я искренне рада за вас, что вы пришли к такому решению. Я думаю, что у очень многих наших коллег, если бы была такая возможность, они были бы освобождены от другого договора, поступили бы точно так же. Так что позвольте, я вам секунд 15 посижу позавидую.